Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня мы делаем второй расклад для знака Овен на октябрь месяц. Уже осень, дорогие друзья. И, конечно, в начале видео я хочу поблагодарить всех, кто поздравил меня с днем рождения, кто мне присылал донаты, подарки. Это Елена Игоревна, Татьяна Игоревна, Анна Александровна, Эдуард Юрьевич и Любовь Анатольевна. Всех. Вас благодарю за ваши подарки. Мне было очень приятно. И, наверное, первый раз у меня такой день рождения, что столько э, внимания, столько откликов и столько донатов. Мне очень приятно. От всей души вас благодарю и желаю вам успеха, дорогие друзья, и процветания. И, конечно, благодарю всех зрителей канала, кто э, пишет комментарии, ставит лайки, следит за жизнью канала. Ну, давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет Овнов э, в октябре месяце, какие события, какие задачи стоят перед вами, на что обратить внимание, да, где, может быть, не упустить какие-то возможности. Итак, первая карта – это карта задач. Пятерка жезлов. Дорогие овны, вам нужно быть в этом месяце очень активными, чтобы бороться за, за какие-то новые ступени да, в своей жизни, за какие-то новые достижения. Пятерка жезлов, она говорит… Возможно, много конкурентов вокруг вас. Возможно, вы хотите выйти из какой-то старой ситуации и вот как бы преодолеть какой-то барьер, какие-то трудности. Да? Здесь люди борются за то, чтобы перейти на другую какую-то ступень да, своей жизни. Кто-то будет зарабатывать ведь весь месяц, да, и, и там, и там, и искать какие-то выходы из сложных ситуаций. Ну, в смысле, здесь нужна активность. Здесь нужно бороться за место под солнцем. И у вас такой боевой месяц, да, когда нужно прилагать усилия, когда не, нельзя сидеть на месте, да, когда нужно. Возникают вопросы, их нужно сразу решать. Когда, если кто-то, допустим, нападает на вас, нужно защищаться. Когда есть какие-то проблемы, сложности, не нужно опускать руки. Нужно браться и делать, и решать все свои задачи. Может быть для кого-то, если вы там занимаетесь спортом да, профессионально, возможно у вас какие-то будут важные задачи именно по преодолению себя, чтобы подготовить себя к каким-то соревнованиям, добиться больших результатов. Если вы работаете в творческой сфере, да, возможно с детьми где-то, возможно у вас какие-то тоже игры или соревнования, которую вы будете организовывать, проводить, и это будет каким-то важным этапом для вашей группы, или для вашего класса, или для ваших детей вообще. да. Здесь, по этой карте мы видим, у каждого здесь свои интересы, да, и каждый преследует свою какую-то цель. А вы должны отойти как бы в сторонку, чтобы победить вот в этой игре. да, Нужно отойти в сторону и посмотреть, а кто каждый из этих игроков, к чему он стремится, чего он хочет. И когда вы выйдете, да, вы поймете мотивы людей, вы поймете тогда, как себя вести и как а, прийти к тем результатам, которых вы хотите. Карта предлагает подумать в этом месяце, да, во что вас втягивают, если вам что-то предлагают, да, во, во что вас втягивают, зачем, для чего, нужно ли вам самим да, то, что вам предлагается. Всегда быть как бы в осознанности и понимать, а, какие-то предложения идут, какие-то ситуации, и думать а, для чего мне это дается? Куда меня это ведет? И тогда вы будете лучше понимать свой путь в этом месяце. Карта говорит, что внешняя среда вокруг вас, она будет оказывать сопротивление, в смысле заставлять вас прилагать усилия для преодоления. И здесь просто нужно на это настроиться. И вот как карта предлагала, давала совет, отойти в сторону немножко и понять, кто чего хочет. И тогда уже будете понимать, а как вам себя вести, чтобы своих целей добиться. И карта говорит о том, что не принимайте важные какие-то решения на эмоциях, да. Когда мы эмоциональны, мы можем хлопнуть дверью, бросить работу, уйти в никуда вообще, да. Но карта говорит. Остановись и подумай, возможно, это просто эмоции, да, возможно, ты разум свой не слушаешь, да. И здесь нужно быть осторожным. Если вы уж уходите, то уходите расставаясь хорошо да, с своей командой, с своей, со своим начальством, да, для того, чтобы пути в дальнейшем были открыты. Просто оцените ситуацию и сделайте, как бы, примите правильное решение. Давайте посмотрим теперь по событиям. Первая карта, карта справедливости. Кто-то, возможно, будет судиться, кто-то подавать в суд или выступать ответчиком кого-то будут проверять государственные какие-то органы, да, если вы работаете на работе. И вот здесь, может быть, нужно будет себя защищать, здесь отстаивать свои какие-то достижения, доказывать, да, что я все делаю правильно, что я соблюдаю закон. И, кстати, в этом месяце очень важно соблюдать закон. По этой карте идут документы, проверки, поэтому и по дому, да, какие-то, может быть, налоги там надо заплатить, оформить страховку, проверьте, все ли у вас в порядке. Ну и по работе, да, документы проверьте, везде ли печати стоят, росписи, да, вовремя ли вы сдали отчеты, если у вас такая работа, или вообще ну, правильно в соответствии с инструкциями ли вы выполняете свои обязанности. Карта говорит, все будет по справедливости, если ты правильно все делал, правильно работал, то ты получишь награду, потому что здесь как бы подводится итог, здесь... Ставится оценка да, вашей деятельности. Здесь, как бы, ну вот проверка и оценка потом, и по оценке будет уже награда либо наказание. И карта говорит о том, что все, что ты в жизни получаешь, это все благодаря твоим каким-то прошлым решениям. Да, никто в твоей жизни ни в чем не виноват. Просто каждый день ты принимаешь какие-то решения, они дают результат. Если ты это осознаешь то значит у тебя в жизни все получается значит ты берешь на себя ответственность за свою жизнь и значит ты правильно принимаешь решения идешь правильным путем который и результаты тебя радуют но если вы судитесь тоже здесь будет как сказать решение суда будет в ту сторону кто прав Давайте посмотрим, ну, конечно, это может быть еще контакт с государственными какими-то органами, чиновниками, должностными лицами. К этому нужно быть готовыми. ГАИ на дороге, проверка налоговая, да, если вы, например, бизнесмен или работаете на государственной какой-то службе. Вторая карта. Колесница. Два старших аркана, дорогие друзья. Вы выйдете с честью да, из этих проверок, из судов, из каких-то жизненных ситуаций. Но нужно быть активным, нужно бороться, нужно прилагать усилия, при этом убирая эмоции, да, не пационируя. Карта говорит, что у кого-то, возможно, будет какая-то поездка, очень удачная командировка, или кто-то, может быть, поедет на отдых, а еще она означает транспорт, ремонт, покупка, продажа, да? вот эти дела будут важными в этом месяце, и вот или дороги, или транспорт, да, чем-то вы будете заниматься, на это надо обратить внимание. Карта говорит о том, что вам приходит сила, да, оптимизм, уверенность в себе. Ситуация сначала, да, как будто бы она напряженная, но потом она разворачивается в вашу, в вашу сторону и, и дает вам победу, дает вам хорошие какие-то результаты, несет, приносит вам прибыль. Победа, достижение, говорит эта карта, да. Если у вас по каким-то причинам. А не будет а, именно положительных результатов, то первая карта как раз и говорит о том, что какие решения ты принимал, такие результаты ты и получишь. Давайте посмотрим третью карту. Четверка Пентаклей финансовые вопросы дома, недвижимости земли, э, сохранение денег. Да, здесь вопрос стоит не э, приумножить, хотя у вас прибыль там должна прийти да, по второй карте. А сохранить то, что вы имеете, не тратить, может быть, где-то немножко экономить, посмотреть, на что вы тратите вообще финансы, да, и прям анализ какой-то сделать, позаписывать месяц и убрать все ненужные расходы. Вообще карта говорит, при усилиях, да, вот если вы усилия вот здесь предпримите, задача-то стоит, да, борись за вот эту стабильность, борись, чтобы выйти из какой-то ситуации, перейти на новый вруби. Если вы активничаете, да, то вы в конце месяца можете прийти к стабильной ситуации, когда вы понимаете, что у вас есть средства, что у вас и в будущем они будут, и вы предпринимаете какие-то действия для того, чтобы вот а, задел какой-то сделать, да, какую-то заначку, какую-то подушку безопасности на несколько месяцев вперед. И вот по этой карте вы могут еще быть какие-то переводы, банковские Сделки с банком, да, по деньгам, да, какие-то движения. Но вот здесь карта говорит: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не гонитесь за большими деньгами, не гонитесь за большими какими-то а, процентами, доходами, да, здесь будьте осторожны. А, что еще у нас? Так, ну, карта позитивная, такая хорошая, в принципе, да. И она говорит, что вы боретесь за стабильность, вот задача, да, и вы к ней можете прийти, у вас будут все шансы, все возможности этого добиться. Давайте посмотрим по работе. Рыцарь Пентакли, видите, удачные сделки. Она вот как раз повторяет, что вот командировка, скорее всего, или вот поездки какие-то будут по работе. Они не такие срочные, не такие спешные, может, будут, да, но они будут удачными. Они несут вам выгоду. Это могут быть не поездки, а просто переговоры, много общения, телефонные какие-то переговоры, информация какая-то приходит, и нужно все вот это проанализировать и правильное решение принять, и тогда добьетесь успеха. И, конечно, карта говорит, что нужно много работать, нужно прикладывать постоянные усилия и обязательно доводить начатое до конца. Вот то, что вы начали, нужно доводить до конца. Вот здесь, может, будет желание все бросить, но вот карта по работе, она говорит, что если ты взял на себя ответственность за что-то, да, закончи, доведи до конца, на середине нельзя бросать. И успех еще приносит именно систематическая работа, когда вы ежедневно прикладываете усилия. По этой карте идут ремесленники, финансисты, и работа с землей, недвижимостью, если вы вот этими вещами занимаетесь, да, фермеры, земледельцы, таможня, да, идет здесь розничная торговля, просто торговля то у вас будет очень много работы, нужно быть очень активным, и тогда к вам и придет денежка, потому что карта выгоды, карта прихода денег, выгодных каких-то сделок и ситуаций. Если вы ищете работу, то по этой карте вы можете найти хорошую работу. Возможно, она как раз связана с теми сферами, которые я перечислила. Давайте посмотрим теперь по отношениям. Четверка чаш. Карта говорит о том, что э, в семье, в любви, в отношениях, да, вам что-то предлагается новое, да, какие-то новые возможности. Но вы или отказываетесь от них, либо не замечаете, да, углубились в себя, в свое какое-то состояние, в свои какие-то переживания, думаете о себе, да, вот как мне плохо или как мне сложно, например. И, и, вот, и не видите из-за этого вот эти возможности. Карта говорит: посмотри вокруг. Тебе предлагают, да, тебе на блюдечке что-то подносят. Тебе предлагают хорошие какие-то возможности. Возьми, воспользуйся, да. Может быть, удачно можно решить вопрос какой-то с детьми связанный, да. Может быть, можно с недвижимостью, с жильем, да. Там у нас карта была по работе, конечно, вот эти сферы. Но может быть, да, что-то можно улучшить именно в своем доме, в своей семье. Может быть, это для роста духовного, да, какие-то возможности. А вы просто углубились в себя, замкнулись на себе. Карта говорит, выйди в свет, выйди на люди. Возможно, вы, если вы не работаете, допустим, дома сидите, да, говорят, иди к людям, иди, общайся, выходи в свет. Там возможности. Дома никто не придет к тебе, в дверь не постучит и не скажет, там вот тебе работа или вот тебе деньги. Да. Вставай и иди, не сиди, хватит сидеть, говорит карта. Давай засучи рукава, давай что-то делай, решай вопросы. Но это касается, конечно, отношений, это касается семьи, любви. Возможно, в отношениях вы ничего не делаете, да? Давно устраивали какие-то, может быть, сюрпризы, праздники, подарки, свидания, да? Подумайте над этим, потому что карта говорит, что вы можете что-то улучшить, но вы не видите этих возможностей. А надо развернуться, себя внимание переключить на других людей, на близких людей, на любимых людей вовне, да, что происходит э, в доме, что происходит снаружи с себя, переключите внимание и тогда увидите эти возможности. Если у вас какой-то кризис, по этой карте может быть кризис такой внутренний, да, э, то сидение, оно только его усугубит, если вы ничего не будете делать. И карта задач говорит, да, что нужно <coughs> предпринимать усилия, активничать. Если э, вы одиноки, то эта карта тоже говорит. Без движения, без общения ничего не изменится. Давайте теперь посмотрим колоду Трансерфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить свою реальность, если она нам не нравится. И у вас выпадает карта жрица внутреннего намерения. Погоня за отражением. Девушка рисует картину и хочет на нее на этот образ походить. Карта советует: концентрируйся не на том что что-то не так, как ты хочешь, да? и не пытайся изменить мир. Это все равно, что пытаться изменить отражение в зеркале. Мы когда смотрим в зеркало, мы не можем ничего изменить, потому что в зеркале отражается то, что есть. Поэтому э, карта говорит не на изображении, концентрируйся, а на себе, если ты хочешь жизнь свою изменить, то посмотри на себя, что ты делаешь не так, почему ты получаешь не тот результат, который ты хочешь. И еще она говорит, что нужно целенаправленно, постоянно посылать в мир свои позитивные мыслеформы. Вообще, как мы реагируем на события, как мы воспринимаем жизнь, да, то вот такой мир и вокруг нас создается. Если мы думаем, что мир сложный, тяжелый, будет еще хуже, то как бы мы и создаем себе такой мир. Если мы думаем, что мир а, любит меня, он помогает мне, мы замечаем красоту этого мира, мы благодарим мир за то, что у нас есть крыша, работа, что у нас любимые все с нами живы, здоровы, да. Тогда мир таким тоже и становится, он начинает помогать, потому что мы так, мы так воспринимаем его. А мир, а мир как раз вот как зеркало у нас отражает, вот что мы внутри несем, какие мысли, то мы и получаем как бы в мире снаружи. И карта еще говорит, думайте не о том, что вам не нравится, да, мы часто же именно на этом концентрируемся, когда мы думаем, вот человек нам не нравится, вот работа нам не нравится, вот жизнь нам наша не нравится, да, мы постоянно думаем о, о каком-то негативе в своей жизни. Но есть закон такой, да, вселенский, о чем думаем, то и получаем. Поэтому выгодно думать о себе хорошо, о своих близких хорошо, о своей жизни хорошо, о мире хорошо, да, о людях хорошо, и тогда мир начнет посылать нам именно таких людей, которых мы ожидаем, и будет нам во всем помогать. Итак, дорогие овны, месяц активный, вам нужно бороться за место под солнцем, но эмоциям не давайте воли, продумайте все. Вас ждут какие-то проверки, какая-то ясность, какие-то решения, да? может быть, оформление каких-то документов, где печать нужно поставить. Ожидают поездки, коммуникации, выгодные какие-то сделки, прибыль. И эту прибыль карты советуют не тратить, не рисковать ею, а складывать, да, копить или отложить куда-то, сохранить. По работе у вас очень выгодный В месяц, вы можете много заработать, но для этого нужно вкалывать, для этого нужно поездки, переговоры, общение, движение. И по семье, по отношениям, Здесь тоже вы должны активничать. Карта показывает, что здесь вы вообще ничего как бы не предпринимаете, а надо и там активничать. И ну, вот это состояние, оно бывает еще иногда после каких-то праздников, когда голова болит, отойдите от меня, я никого не хочу видеть. Да? Но это такое развое состояние. В основном карта говорит, переключи внимание на других, подумай о других. Ну и про зеркало мы уже говорили. То, что вы в себе думаете, как вы воспринимаете мир как вы о нем говорите, то вы получаете в жизни. Я желаю вам удачи, богатства, процветания. До новых встреч, дорогие друзья. Да, кстати, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все читаю, я все смотрю, стараюсь там ответить всем, не словами, так тоже лайком. Итак, до свидания, до новых встреч.